представьте себе, мне там часто обвиняют, что я там латифундист или там какой-то магнат земельный. Вот встаю на Орловском экономическом форуме, по-моему, два года назад Ты говоришь, слушайте, да вы заберите всю землю, национализируйте ее. Китайские фермеры и сельхозпроизводители как-то работают, земля дается им в аренду на 99 лет и не нужно, там аренда копеечная, все, что она ниже, на чем наш налог на землю. Говорит, ну и пускай она будет у государства, но только не, это, не пускайте их нам рейдеров. Почему? Потому что на самом деле все наши проблемы, я имею в виду только от того, что кому-то хочется переделить собственность. Ну, переделили ее в девяносто третьем году. Ельцин написал указ о реорганизации сахозов и колхозов. А в 2002 году уже нынешний президент подписал закон об обороте земель сельхозназначения. И земля стала товаром, ее стало можно продавать. К чему это привело? Фактически, вот сейчас вот, если взять 1993 вот потом 2002 год, а сейчас 2021 Земля оказалась у крупных латифундистов, так называемые агрохолдинги. Из э, там 120 миллионов гектар, 40 миллионов не обрабатывается вообще. Вот. Сельское хозяйство стало деградировать. Деградило вот за эти 20 лет так, что больше половины сельского населения уехало и прекратило работать на селькозземлях. Вот вам результаты. А поэтому директор совхоза, как патриот, говорит, слушайте, заберите. Вот не нужен нам. У нас было всегда, вот я все время привожу пример Советский Союз. Там же было по-другому. Земля была государственной. Но если у тебя землю изымали для каких-то нужд, то тебе платили деньги за что? Упытки упущенную выгоду, потери сельхозпроизводства. Значит, ну и деньги, которые нужны на восстановление, для увеличения производительности. Мы точно так же... Спокойно получали бы деньги в качестве компенсации, вкладывали бы в развитие новых технологий, как мы это делали. Все давно придумано, и придумано до нас. Другое дело, что нужно этим воспользоваться. А вот власти пользоваться этим не хотят. Мы вот живем в Ленинском районе. Вдруг выяснилось, что по паям недосуществующих уже давно обанкроченных двух колхозов, Стали вдруг появляться земельные участки на землях лесного фонда, на землях государственной изграниченной собственности. Причем э, огромное количество участков, то есть земля государственная воруется со страшной силой. И никто не видит. Все видят, что начинают леса вырубать, что появляются земельные участки, которые вообще никакого отношения к этим колхозам не имеют. Потому что у них были там Горкинский сельский округ, там Молоковский сельский округ. Но все видят, что происходит. Не прокуратура, не МВД не другие там, Росреест, у нас много структур различных, которые могут положить этому конец. Никто ничего не делает. И мы тут замучились бегать, я тут уже кучу бумаг исписал в прокуратуру. Другие, прокуратура просто, она не отвечает вообще, хотя по закону она обязана ответить, ну не отвечает. И поэтому, прежде всего, для того, чтобы навести порядок в стране, надо, чтобы закон соблюдала сама власть, а потом, чтобы законы были адекватны. Ну, потому что я вот, опять же, думаю о том, что произошло. Нас загнали в акционерное общество. Мы не хотели, я имею в виду секозработники. Указ президента прямо написал, реорганизация совхозов и колхозов. Потом, в 2002 году, нас загнали в то, что мы должны были защищать свои хозяйства. Те, кто не защитился, у них быстро скупили паи, уничтожили эти хозяйства. Мы защищались. Вот эта компания офшорная, она не имела расчетного счета. Есть такое понятие номинальная компания. Она создается только для того, чтобы учредить еще одну компанию, уже российскую. Вот. А эта российская компания уже была собственником акций совхоза. Но поскольку совхоз 26 лет, как акционерное общество, никогда не выплачивал ни разу дивиденды, поэтому и денег в российской компании не было. Поэтому ничего они не могли перечислить в офшоры, тем более, что у них не было... Офшоров не было расчетного счета. Мы всегда повышали заработную плату. Поэтому мы действовали в интересах рабочих и крестьян. Почему ну, Геннадий Андреевич называет наш народным предприятием. А после этого, поскольку когда у нас трейдеры напали, нам нужно было консолидировать э, пакет акций у тех, кто понимал, что ни в коем случае нельзя дать э, раздербанить э, предприятие, да, нас еще теперь в этом обвинили. Это вы знаете, на что похоже? Вот вам не будут платить зарплату, да? Или будут платить очень маленькую зарплату, как это в России. А после этого скажешь, слушай, ну один выход. Ты должен детей в школу собрать, накормить их. Ну там какой-то, не знаю, там, ремонт провести. Тогда иди в банк. И ты идешь в банк, вот бешеные проценты получаешь деньги. А потом тебе говорят, ну ты же виноват, что ты кредит взял. И поэтому у тебя такая плохая жизнь. Лучше бы не брал кредит. Ну как же, а детей-то надо кормить. И практически государство загнало всех в банковскую систему. Заставило взять огромное количество кредитов. И после этого сказала, ну видите, вы все же э, такие неумехи, не можете работать. Значит... Кроме жен, депутатов, чиновников, министров, оказывается, никто работать не умеет. Вот обязательно нужно быть сыном какого-то высокопоставленного товарища, и тогда у тебя вроде как бизнес пошел. Вот. А если ты не сын, то значит бизнес у тебя уже хуже. А потом ты все время всем должен. Вот. И, честно, вся вот эта система может быть порушена только одним. Изменением парадигмы развития власти. Это коммунисты это и предлагают.